Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Вы смотрите видеоинструкцию, которую я записываю специально для пользователей программного обеспечения для автоматизации Skype, который разрабатывает, обновляет и поддерживает Михаил Стоев. В этой видеоинструкции я расскажу, чем сейчас в 2016 году эффективно рассылать по скайп-чатам и вычищать из ваших скайпов серые неподтвержденные контакты. Я Настоятельно рекомендую посмотреть эту видеоинструкцию людям, которые по непонятным для меня причинам продолжают использовать программу RoboCenter, Программу, которая уже никем не поддерживается и целесообразность существования этой программы стоит, мягко говоря, под большим вопросом. Я не хочу останавливаться на недостатках этой программы. Мне хотелось бы показать людям, которые пользуются этой еще программой, продолжают пользоваться этой программой, как все-таки... Нужно рассылать по чатам и вычищать контакты сейчас, в 2016 году. Итак, запускаю виртуалочку, которая у меня называется однозначно Skype 2016. Подожду, пока у меня загрузится виртуальная машина и покажу весь процесс. Виртуальная машина запущена, я открою для удобства окошечко на весь экран. Я запустил один из своих скайпов, dvd на 2 то есть один из оставшихся в живых после потери флешки. Рассылать по чатам и чистить контакты я буду с помощью программы SeaArch Pro. Эта программа имеет колоссальный функционал. Я уже показал, как с помощью программки SeaArch Pro выдергивать скайп-контакты из почт. Сейчас я вам покажу еще два очень полезных действия. Это как рассылать по чатам и как вычищать серые неподтвержденные контакты. Но на этом, мягко говоря, возможности этой классной программы не заканчиваются. Возможно, в ближайшем будущем я запишу более полное видео о наиболее интересных возможностях программы SeaArchPro. По большому счету, эта программа делает практически все, что нужно для скайпа сейчас. Для работы с чатами переходим на закладочку "Работа с контактами". Все закладочки расположены в левой части экрана. Нажимаю "Работа с контактами" и правой кнопочкой щелкаю в любом месте окна. Ищу действие "Открыть список чатов". Открывается отдельное окошко, в котором программа может работать с чатом. То есть вы можете нажать вот на эту кнопочку, открыть групповые чаты и программа все Про найдет в вашем скайпе, который сейчас у вас запущен, э, скайп чаты. Но если вы просто левой кнопочкой нажмете на, на кнопку открыть групповые чаты, то из вашего э, скайпа будут выдернуть те чаты, которые вы сохранили в списке контактов. У меня таких мало. Но если вы щелкнете правой кнопкой по этой кнопочке и выберете открыть все чаты, то программа найдет вам все групповые разговоры, которые вы вели в этом скайпе куда вас присоединяли, не спросив ваше желание. То есть все вот эти вот групповые разговоры будут найдены. Вот обратите внимание, в этом чате у меня 118 групповых разговоров. Согласитесь, это, мягко говоря, немало. Если нажать левой кнопкой, просто стандартным однократным щелчком, то этих чатов, конечно, будет значительно меньше, не 118. Но я буду делать рассылку по всем этим 118 чатам. Я с чатами не люблю работать, но для примера покажу. Пишу текст рекламного сообщения и нажимаю на кнопочку «Отправить сообщение отмеченным». Таким вот образом, легко и просто, можно делать рассылку сообщений по чатам. Как же почистить серые контакты из вашего скайпа? Опять же, переходим на закладочку «Работа с контактами». Щелкаем правой кнопочкой, выбираем «Список друзей» и выбираем «Ожидающие авторизации». И из вашего скайпа выдергиваются контакты, которые серые, которые не подтверждены. Щелкаем правой кнопочкой. Вот в моем скайпе 11 неподтвержденных скайп-контактов. Щелкаю правой кнопкой, выбираю удалить из контакт-листа отмеченные. Все эти контакты сразу же удаляются из моего Skype. Как я уже говорил, возможности программы Search Pro на этом не заканчиваются. Я постараюсь записать более подробное видео о возможностях этой программы. Благодарю, что досмотрели видео до конца. Если у вас возникнут какие-то вопросы, приглашаю вас каждый четверг 20 часов на свои бесплатные вебинары. Приходите, задавайте вопросы, я вам буду помогать. Спасибо, до свидания.